Жена возвращается с ночной смены, заходит домой, смотрит и говорит мужу, «Дорогой, а ты что, даже не кушал? Стол чистый вроде». А попугай отвечает, «Марина, не вытирай стол так чисто, не вытирай, а то моя дура не поверит, не поверит».